если мы посмотрим, есть такой индикатор Баффета. Я про него говорю последние уже пару лет часто. Это, кстати, инвестор, у которого среднегодовая доходность там больше 20-20,5% за длинный промежуток. И дядька в возрасте за 90, но в мудрости ему не откажешь. Он, он мыслит простыми категориями, здесь говорит про простое соотношение. Индикатор Баффета – это отношение капитализации, то есть стоимость всех компаний, то есть капитализация – это стоимость акций на количество акций. То есть капитализация там, вот всех там Walmart, Torpillar, Facebook, Amazon, все, все, все сложили там американского рынка. И поделив на ВВП, на то, что они производят. И соответственно это он считает хорошим простым индикатором, его назвали уже по Баффиту индикатором Баффета, который показывает, а насколько вот вот эта вся стоимость переоценена с той ценностью, которую производит на выходе продукт, или недооценена. Мы видим, что вот недавно еще относительно недавно он находился на таких экстремумах, которые там плюс-минус два стандартных отклонения. Это вероятность, когда ну больше 95 процентов времени вот там волатильные какие активы находятся там в диапазоне плюс 2, минус 2 сигмы. А мы вот тут заходили в, в переоцененную область, как видите, да, вот это там исторически, скажем, рынок оценен, ну, справедливо оценен, горизонтальная линия. Вот желтым пунктир мы превышали вот здесь, это она э, превышает там 1,5, мы были вот здесь. И вот это снижение, про которое говорю, оно вот такое вот, оно еще вот далеко не, ну, оно не сподвигает, по крайней мере, меня покупать уже, но вот кто-то спрашивал, а может нужно? Мы же знаем, что, видите, вот как переоцененность бывает, рынок несправедливо оценен, переоценен годами, долго. Поэтому вопрос вашего терпения, вопрос вашей веры, вопрос вашей стратегии. Может у вас ежемесячное инвестирование условно там небольшой суммы, которую вы, там решили по тысячи долларов постоянно инвестируйте ну или какая-то другая неважная цифра. И все это ваша стратегия. Делайте это. Вы просто Купите меньше дорогих акций на 1000 вот здесь, и когда они, рынок опустится до этой величины, вы купите на ту же 1000 долларов больше количества штук акций, потому что они станут дешевле. И будете вообще прекрасно себя чувствовать вот здесь, когда будете покупать, когда рынок, знаете, из качели такие по амплитуде уходит в зону недооцененности. Ну, пока мы не там, это вот была вот пандемия, 20 год, март, мы касались там в и опять вот туда улетели. Поэтому с этой точки зрения, ну, пока рынок дорогой, мы говорим про акции.